Арсен Викторович, поздравляем с победой. Первая победа у нас во втором товарищеском матче. Ваше первое впечатление по игре? Ну, спасибо за поздравления. но оценивать не надо не победой, а качеством игры. Что касается качества игры, получилось, наверное, два разных тайма. В первом тайме моментами неплохо смотрелись. Единственное, что ну, пока это, наверное, к этому еще не дошли, как скрывать насыщенную оборону, когда более детально ребятам расскажем в этих моментах, не будут знать, как делать. Что не понравилось, это очень большой, трансценный брака, который мы совершали, невынужденные ошибки. К этому надо добавить, что был фон на усталости ребят, потому что провели недельный сбор очень плодотворный. Может быть, это могло сказаться на их, их, их, их, их, их ошибках. Что касается второго тайма, вышли ребята чуть помоложе и не в своих позициях. как бы На это надо тоже учитывать, что многие ребята играли не специфически, плюс мы посмотрели, как у нас Аврини играет в более высокой позиции. Как бы содержание второго тайма я, наверное, не так сильно уже как касается первого тайма, что касается первого -тайма. С чем связано то, что многие игроки, как и о ринге, играли сегодня не на своих позициях? Пробуете их на разных местах или просто как бы ну, варьируете? Да, потому что надо сезон длинный, надо не забывать, есть травмы, дефекция, и чтобы футболист знал принципы игры не только в своей позиции, но в другой позиции, в которую мы можем его использовать, чтобы они ну, посмотреть, по крайней мере, определиться, могут ли они там что-то чего-то нам дать, дать пищу для размышлений, могут играть они в этой позиции, либо нет. Угу. Недавно к команде присоединился Роман Бегунов. Как скоро сможем увидеть его уже в матче команды? Ну, Рома присоединился, мы не спешим его запускать, он сейчас работает по-индивидуальному, потому что команда уже неделю, вторую неделю готовится, а Рома только неделю у нас. Мы его планомерно готовим. Думаю, что в ближайшее время должен, если все пойдет, как мы планируем, то есть он сделает всю беговую работу, мы его планируем уже к следующему матчу его выпустить. Завтра стартует Белазовец в Жодина Примет ли кто-то участие из основного состава или исключительно дублирующий состав будет играть? Ну, пока что на данный момент мы решили, что, скорее всего, будет играть дублирующий состав, потому что не так много игроков. Плюс провели хорошие э, сборы, в том плане две недели поработали и ребятам надо все-таки дать отдохнуть. Я посмотрел, как ему состоянии. надо отдать паузу. Следующий матч мы играем в пятницу, накануне вылета в Сочи. Как будет проходить подготовка к Днепру? Ну так, если в общих словах, будут ли какие-то изменения в тренировочном процессе? Или, ну да, сейчас мы отработали в двухразовом режиме. Эту неделю мы подработаем в одноразовом режиме. И подойдем уже, так сказать, к матчу с Днепром, наверное, не, не под нагрузкой, более, более свежий. Если уже, ну, и пока только у тренерского штаба, не разглашая уже четкий список, кто отправится в Сочи из команды на сбор. В принципе список, ну, можно сказать, что там процентов на 80 определен. Смотрим по дальнейшему, кто поедет, кто нет, наверное, так можно сказать.